Кандидат наук, директор по знаниям компании «Мое дело». И я, методолог этой компании «Мое дело», которая очень много хороших и интересных вещей делает для пользователей. Сегодня мы будем говорить о федеральном стандарте бухгалтерского учета под названием ПБУ, положение по бухгалтерскому учету 8-2010. Это означает в 2010 году был придуман и утвержден под названием оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы. Достаточно экзотический федеральный стандарт, экзотический, мало того, к нему даже редко прикасалась рука законодателя для изменений, если во всех остальных стандартах мы видим... Ну, в общем-то, очень часто вносимые изменения, переписи. То здесь всего, наверное, пару-тройку раз да, коснулась рука с 2010 года, когда был написан этот стандарт. И вообще этот стандарт ну, немножко перегрузил мозг неокрепшего бухгалтера. То есть он немножко лег поперек нашего понимания. То есть мозг бухгалтера взорвался, потому что нам здесь впервые сказали. Не занижайте свои обязательства и все. Да, мы это восприняли, ну достаточно с большим недопониманием. До сих пор этот стандарт не любят бухгалтеры. Пожалуй, я его сравню еще с одним стандартом. Это налог на прибыль. да, Согласишься, наверное, со мной, Алексей? То есть вот, да, 18-й, да. заговорочный лидер, а да. 8 ну, наверное, где-то рядышком. Да, то есть очень интересно, что там 18-й, здесь 8-й, да, циферка 8 сопричастна к этому. То есть достаточно взрывающий мозг стандарт, но очень полезный, очень нужный. Вот я говорю, основная идея его – не занижать обязательства. Не занижать обязательства. Это очень важно. То есть обязательства мы с вами видим где? Это в бухгалтерском балансе. Да? Активы и обязательства с капиталом да, по правую сторону. Если говоря о, допустим, резервах, нам говорят, не завышайте активы, да, не завышайте активы. И одновременно нам говорят, не занижайте обязательства. Вот сегодня нам Алексей очень много расскажет о том, что же такое не занизить обязательства, что есть вот эти как раз оценочные обязательства. Именно им отведена роль, вот эта роль большая в части не занижения обязательств. И сегодняшний вебинар так и называется. Побу, восьмое 2010 года, оно, оно нами применяется аж с 2011 года, то есть сегодня уже будет в отчетности за 22 год, это уже будет что, 10-й год, да, мы его юбилейный, должны... Юбилейный, да. Да, юбилейный этот год будет, а так с отчетности за 2011 год его начали применять. И... Так как, вот я говорю, он такой сложный, непонятный немножко, взрывающий мозг, э, ну давайте и сегодня будем говорить о том, что как же его применять в сегодняшнем году. Э, и если мы говорим о том, что как его применять, ну, наверное, сначала начнем с того, что... Э, а всем ли нужно его применять? Э, то есть я предисловие сделала, что он такой вот замудренный, да? <замудренный> а всем его нужно применять или нет? Алексей, расскажите. Да, начнем основную часть именно с того, на кого распространяется этот стандарт. Ну, я предвидя вопросы, которые всегда возникают, организационные, наверное, по их поводу скажу и потом уже перейду к основной части. Спрашивают всегда, будет ли запись. Да, запись будет после uh, вебинара, с вами свяжутся наши помощники, у них можно будет запросить и запись сегодняшнего uh, вебинара, и uh, запись наших прошлых вебинаров, которых мы уже, наверное, uh, с 10-го и провели, uh, по новым федеральным стандартам бухгалтерского учета, и отдельным, uh, вот, вижу, что... Пишут про эхо, я сам тоже слышу. Сейчас я беспроигрышный вариант да. использую. Подключу проводную гарнитуру, с ней никогда фона не бывает. Так, а сейчас меня нормально слышно? Или снова это? А, раз, раз, раз меня не слышно. Ну, Алексей, я слышу, хорошо, я а. слышу. Ну, все, супер. Тогда продолжаем, да, значит, записи будут, презентации тоже будет, ну и по времени, я думаю, в этот раз мы попробуем уложиться полтора часа. Ну, что ж, начнем. Кто может мне применять восьмое ФБУ? Ну, это достаточно традиционно для новых стандартов. Угу. Вот я опять вижу, что с... Сейчас я перезайду. Людмила, вам, может быть, пока поведете поначалу презентации. Хорошо, давайте я пока порассказываю. Итак, смотрите, что касается применения этого федерального стандарта. Обратите внимание, мы говорим федерального стандарта, то есть ФСБУ. А в общем-то называется ПБУ. Но мы с вами помним о том, что в соответствии с законом о бухгалтерском учете все те положения по бухгалтерскому учету, которые были приняты до 2013 года, то есть до года вступления 402 -го закона об бухгалтерском учете, они автоматически считаются федеральными стандартами бухгалтерского учета. А федеральные стандарты бухгалтерского учета это основные да, законодательные документы для бухгалтера, которые объ применять абсолютно все экономические субъекты которые обязаны вести бухгалтерский учет да то есть для нас вот эти пбу которые мы признаем федеральными стандартами бухгалтерского учета они обязательны к применению но кроме тех экономических субъектов, которые прописаны непосредственно в самих федеральных стандартах. И вот в федеральном стандарте по 8 прям четко прописано о том, что не применяют его кредитные государственные организации. Передаю эстафету Алексею, раз он включился, и продолжайте. То есть да, я, я надеюсь, я надеюсь что, что, что в этот фото... раз нормальный звук. Нет посторонних. Могут, Да, Людмила уже сказала, видимо, что не применяют кредитные государственные, бюджетные, муниципальные организации и имеют право не применять те субъекты нового бизнеса, которым разрешены в связи с 402 вторым федеральным законом к применению упрощенные способы бухгалтерского учета. Опять, Опять я... Это. Да что ж такое это? Ладно, да, еще да. раз покажу, сейчас будем технику решать. Мило него Вот эти организации, которые имеют право применять упрощенный бухгалтерский учет, и это, напомню вам, это какие организации? Это представители малого бизнеса, малыши так называемые, у которых выручка за прошлый год не более 800 миллионов рублей, у которых численность не более 100 человек, и у которых в уставном капитале... Доля в уставном капитале, у которых больших компаний, не более 49%. То есть вот эти и если этим этот бизнес, то есть если эти малыши с удовлетворяющими их критериями, которые я перечислила, не подвержены обязательному аудиту, то это как раз те компании, которые имеют право применять упрощенный бухгалтерский учет. Итак, вот те, кто упрощенный бухгалтерский учет имеют право применять те могут совершенно спокойно закрыть вот так вот <смех>, ПБУ-8 и его даже не читать. Но, а дальше вопрос. а все таки а если я малыш, а могу я его применять, если я проникнусь всем экономическим смыслом данного федерального стандарта, а он велик, как я вам уже сказала, то есть основное его назначение в том, чтобы не занизить обязательства. А я не хочу занизить обязательства, хотя я малыш, не повешенный обязательному аудиту. Могу ли я его применять? Да, конечно. Да, конечно, мало того, и экономисты или финансисты скажут бухгалтеру только спасибо за это э, внутри компании, потому что э, можно будет хорошо анализировать. Э, когда пишут масло масляное, не знаю, о чем идет речь, да, но, но потом, наверное, в ответе поясните, что вы хотели спросить. Итак, значит, есть объекты, которые могут не применять федеральный стандарт. Мы их отмели, да, это банки, это государственные организации, и это а, те компании, которые имеют право на упрощенный бухучет то есть это малыши, НКО и представители Сколково, которые не подвержены обязательному аудиту. А те компании, которые остаются, вы видите, обратите внимание, я называю слово компании, я не говорю индивидуальные предприниматели, но да, делаем ссылочку на, на закон о бухгалтерском учете. Индивидуальные предприниматели, что делают? Они не обязаны вести бухгалтерский учет, поэтому раз они не обязаны вести бухгалтерский учет, они его не ведут бухгалтерский учет, они ведут только налоговый учет. А Федеральные стандарты это речь о бухгалтерском учете. Но когда мы говорим сегодня об этих оценочных обязательствах, скажу вам следующее: в обязательном порядке я проведу параллель с налоговым учетом. Параллель параллель проведу, возможно ли она, невозможно ли она. Но сейчас мы говорим только о бухгалтерском учете. Да? И сейчас Алексей вновь к нам присоединился, надеюсь, его не сейчас без шумов, и он сейчас нам расскажет о том, о тех... Событиях, о тех фактах хозяйственной жизни, на которые не, не распространяются правила федерального стандарта, оценочные обязательства для тех компаний, которые применяют данный федеральный стандарт. Пожалуйста, Алексей. То есть Я это следующий слайд. Надеюсь на то, что проблема со звуком ушла. Я вот сейчас себя хорошо слышу в наушниках. А, да, на, смазанное начало получилось. А, на какие а, операции, на какие факты хозяйственной жизни а, не распространяется восьмое ПБУ? Ну, а... Во-первых, это договоры, по которым хотя бы одна из сторон не выполнила полностью своих обязательств. Здесь у нас есть классические задолженности, да. Исключение делается для трудовых и заведомо убыточных договоров, которые в любом случае принесут компании убыток, будь то исполнены и... Будет сгенерирован убыток как превышение расходов над доходами или, будь то, расходы в виде неустойки, которые придется заплатить, если отказаться от исполнения этого договора. Ну, чуть дальше еще подробнее об этом поговорим. Следующее исключение, которое делается в стандарте, это резервный капитал и резервы, которые формируются за счет нераспределенной прибыли. Следующее – это оценочные резервы, то есть о чем идет речь. Это те резервы, которые в бухгалтерском учете создаются для того, чтобы отразить обесценение активов. Это резервы по сомнительным долгам, это резервы под снижение стоимости материальных ценностей, это резервы под обесценения финансовых вложений. Ну и восьмое ПБУ прямо говорит, что вот это не вопрос его применения, это другое, что называется. Ну и наконец в стандарте там длинно сформулировано, я на презентацию вытащил покороче, речь идет о тех объектах учета, которые установлены 18-м ПБУ, учет расчетов по налогу на прибыль и приводят к возникновению сумм, могущих повлиять на налог в будущем, ну, то есть речь идет об отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах. Вот такие прямые исключения здесь предусмотрены. Людмила, теперь я вас не слышу. Что-то сегодня преследует нас проблемы со звуком. Я не слышу Людмилу, не знаю, слышно ли зрителям. Ну, поэтому пока продолжу. Перейдем к сути оценочных обязательств. Да, центральной, в общем-то, категории, которая определяется восьмым ПБУ и которая является объектом бухгалтерского учета. Вот что такое оценочное обязательство, которое достаточно... Ну, непривычно может быть многим, многим коллегам. Коллега. Это обязательства с либо неопределенной величиной, либо неопределенным сроком исполнения, либо мы не можем точно сказать ни его величину, ни срок его исполнения. При этом это все равно реально существующее обязательство, она является следствием уже произошедших фактов хозяйственных, хозяйственной жизни. Вот, кстати, да, я вижу, мне пишут в чате, и то же самое одновременно мне техподдержка пишет. Проблемы возникают, Людмила, когда вы включаете микрофон, наверное, вам стоит уменьшить громкость на своей стороне. А сейчас? Ну, вот я сейчас себя нормально слышу в наушниках, а вот вас вообще не слышу. А сейчас я слышно? Да, да, да, сейчас слышно. Но вот сейчас, сейчас я, слышу я слышу эхо. То есть что мне сделать, когда, Алексей, когда ты говоришь, я выключаю звук тогда, да? Так мне нужно делать? Лучше, Лучше так, ад, да, и громкость, и громкость. уменьшаю. А, уменьшаю громкость, ну, продолжайте. Угу. Так, коллеги, извините за технические проблемы, По постараемся контентом отбить смазанное впечатления. Ну так вот, это реально существующее обязательство, исполнение этой обязанности мы избежать не можем. Вот Подчеркиваю, это очень важный момент и очень важный критерий признания оценочного обязательства. В общем-то, здесь по этой грани где-то примерно проходит водораздел между оценочными обязательствами и той категорией, которая существовала в бухучете до 2011 года, называлась резервы предстоящих расходов и до сих пор с ней часто оценочные обязательства путают. Ну, об этом тоже еще поговорим сегодня. Второй критерий это то, что вероятно уменьшение экономических выгод организации, которое произойдет при исполнении этого обязательства. Вероятно в переводе с языка 8 ПБУ означает, что скорее вероятно, чем нет. То есть вероятность более 50%, если говорить нормальным русским языком. Ну и наконец величину оценочного обязательства мы можем обоснованно оценить. Вот здесь нет никакого противоречия. То есть, с одной стороны, оценочное обязательство – это вроде бы обязательство с неопределенной величиной, да, но это не значит, что мы вообще ничего не можем о ней сказать. Мы ее можем обоснованно оценить, просто, как правило, она описывается либо интервалом значений, либо набором значений, и нам необходимо вот эти вот цифры перевести в какую-то оценку, которая будет отражаться в бухгалтерском балансе. Как это делать, мы тоже сегодня поговорим. Наверное, сейчас как раз Алексей расскажет, меня сейчас слышно? И, наверное, сейчас Алексей как раз нам расскажет о том, что поближе к жизни, так что такое оценочное обязательства? где мы их видим, где мы с ними сталкиваемся, да, и э, покажет это на примерах. Да, Алексей, пожалуйста. Да, я вытащил у нас слайд четыре примера для того, чтобы было понятнее, в каких ситуациях идет речь о оценочных обязательствах. Ну вот представьте, что вы являетесь стороной судебного разбирательства, на вас подал в суд ваш контрагент, вы выступаете ответчиком и точно знаете, что вы накосячили. То есть было какое-то нарушение условий хозяйственных договоров, например, и вы совершенно понимаете точно, что суд это признает. И вам придется платить неустойку, но пока не можете сказать, а когда это произойдет, когда будет принято решение суда, когда оно вступит в законную силу, и ваша вот это вот оценочное обязательство станет реальной кредиторкой. Кроме того, вы не можете точно сказать, в каком размере будет присуждена вот эта сумма компенсации. Ну, например, потому что у вас есть доводы в свою пользу относительно того, как уменьшить то, что требует истец. Вот в таком случае мы должны признать оценочное обязательство. Второй пример – это те самые заведомо убыточные договоры, о которых я сегодня уже говорил. То есть мы заключили договор и после этого понимаем, посчитав экономику, что если мы его выполним, осуществим, например, производство продукции и ее поставку, то мы получим убыток. При этом мы не можем безболезненно, без последствий финансовых отказаться от исполнения договора, потому что там прописана какая-то неустойка. В этом случае мы как минимум да, на минимальную из этих двух сум попадем, либо на убыток при производстве продукции, либо на вот эту самую неустойку, если мы решим отказаться от выполнения этого договора. Третий пример – это, наверное, самый распространенный вид оценочного обязательства и самый понятный, может быть, бухгалтеру, потому что с 2011 года, когда к бухгалтерской отчетности стали применяться нормы вот этого самого 8 ПБУ, всем пришлось создавать такие оценочные обязательства, рука уже набита. Здесь я просто хочу еще раз подчеркнуть экономику, экономический смысл создаваемых оценочных обязательств, потому что их очень часто называют резервами по оплате отпусков, путают с резервами по оплате отпусков, удивляются, а почему же-то у нас резерв по оплате отпусков не может быть в налоговом учете такой же, как оценочное обязательство в бухгалтерском. Ну, потому что это совершенно разные категории. В чем заключается здесь ситуация? Вот у вас на любую отчетную дату существует уже обязанность выплатить своему сотруднику какую-то сумму отпускных, на которую он уже наработал. Да? Вот он сколько-то поработал, каждый отработанный день приближает его к отпуску. Да? И вам от этого обязательства никак не уйти. То есть, либо в нормальном положении дел сотрудник когда-то в отпуск пойдет, и вы ему выплатите всю сумму отпускных на тот момент, из которой часть он заработал уже сейчас. Либо он не пойдет в отпуск, но он уволится. И в этом случае вы обязаны выплатить ему компенсацию за неиспользованный отпуск, которая будет рассчитана, исходя из количества дней отпуска, который он уже заработал. Так вот, та часть, которую он уже заработал, которая существует на отчетную дату, она является вашим оценочным обязательством. То есть это не какое-то резервирование будущих расходов, это уже... Фактически существующие обязательства. Вот о чем я в э, критериях признания говорил. Это важно понимать, потому что э, если взять связку с налоговым учетом, я не очень люблю о налоговом учете говорить, но тем не менее, там это действительно планируемая сумма будущих расходов, э, а не объективно существующие обязательства, как в случае с бухучетом. Э, ну и э, четвертый пример. Он пришел в нашу хозяйственную практику относительно недавно, когда был введен федеральный стандарт бухгалтерского учета пятый запасы, затем с этого года добавился еще стандарт 26 капитальные вложения, да, связанный с ним там стандарт 6 основные средства, это так называемые ликвидационные оценочные обязательства. В чем они заключаются? Вот представьте себе, что вы арендовали земельный участок, и вы договорились с собственником, что по окончании срока аренды все, что вы на этой земле там настроите, вы откатите назад и приведете участок в то состояние, которое было перед началом действия договора аренды. Вот, собственно... Приступив к этому договору, да, к исполнению, вы уже, формируя объекты основных средств, должны включать в их стоимость такие оценочные обязательства. И вот, наверное, чтобы здесь подвести немножко небольшую черту, да, тем примером, о котором говорил Алексей, и он сейчас расскажет, что обязательно каждое потом событие, обязательство нужно будет анализировать на, на соответствие критериям признания. Вот подводя черту его примером, можно сказать следующее. Оценочные обязательства для нас – это те обязательства, от которых мы ни в каком случае не отвертимся. Вот, понимаете, вот, например, э, как он сказал, хороший пример с отпусками работников. Дело ведь в чем? Что э, ни при каких условиях нам не слететь с того обязательства перед сотрудником, если он у нас уже работал в части отпускных. Почему? Потому что Трудовой кодекс говорит: год отработал, 28 дней отпуска заработал, да, и дальше. Семейный кодекс говорит: даже если человек умер, вступит в обязательство, вернее, вступит в наследство его да, дети. И в любом случае, уйдет он в отпуск, не уйдет он в отпуск, да, простите, испариться, мы все равно имеем обязательства или. С нами кто-то судится, и мы четко знаем, что мы проигрываем, да? Мы не знаем, сколько мы проиграем в этом суде, но не отвертимся. Вот когда вот такое существует, это и есть оценочное обязательство. Немножко здесь может быть, что не определена конкретная сумма, или не определено конкретное время, когда нам придется эти выплаты сделать. Вот, вот в этом суть экономических, ну вообще суть, конечно, в том, чтобы не занижать расходы, да, ой, простите, не занижать обязательства, да, вот суть, и вот как раз вот это вот суть, от чего мы не можем отказаться, никогда не можем отказаться, мы это должны отражать, да, в обязательствах, как кредиторское задолженность в обязательствах, да, оценочные обязательства. И, Алексей, расскажите, ну, что значит делать анализ оценочных обязательств на соответствии критериям признания, да, о которых вы говорили, что есть критерии для оценочных обязательств, и вот как анализировать договоры? Обязательно. Обязательно. Я, Я еще... Подведу такую черту, красиво попытавшись сформулировать то, что сказала Людмила. Вот оценочное обязательство – это плоть от плоти требования осмотрительности в бухгалтерском учете, которое сформулировано в первом ПБУ. Мы часто не очень задумываемся над вот этими как будто бы теоретическими конструкциями, да? ну, там допущения, требования к бухгалтерскому учету. Но вот, пожалуйста, живой пример, каким образом выполняется на практике требование осмотрительности, которое гласит, что ни в коем случае нельзя показать себя более богатым, чем ты есть, лучше показать себя беднее, чем ты есть, да. Вот, собственно, бухгалтер должен быть больше готов к признанию расходов и обязательств, нежели чем доходов и активов. Вот поэтому, собственно, есть оценочные обязательства, но нет оценочных активов в бухгалтере. Ну, это ради красного соса, что называется, действительно, более земным вещам вернусь. Анализ оценочных обязательств на соответствие критериям признания. Как провести? Ну, вот, смотрите, два кейса, как любят говорить наши коллеги из отдела маркетинга. Значит, вот есть клиент у нас, у кондитерской, который заказал свадебный торт. Мы подписали договор на изготовление, а потом стали считать будущие расходы и поняли, что ошиблись с ценообразованием, и если мы выполним этот заказ, то у нас в учете появится убыток. И вот это вроде бы Оценочное обязательство. Но это не очевидная история, потому что договор заведомо убыточен, но здесь важно понимать, а все ли критерии выполняются. Если помните, один из критериев – это то, что мы не можем избежать этого обязательства. А в данном случае – в первом примере у нас нет в договоре санкций за его расторжение по инициативе, соответственно, кондитерской. И это значит, что мы можем попросту отказаться от выполнения этого договора, не понеся прямых финансовых последствий. Поэтому, хоть вроде бы речь идет о заведомо убыточном договоре и хочется признать оценочное обязательство, признавать его не нужно. Обязательства можно избежать. А вот если в договоре есть неустойка за расторжение, то в той же ситуации нам оценочное обязательство придется признать потому что, как я уже сегодня говорил, у нас в любом случае возникнет этот самый убыток, просто он будет либо, если мы решим сохранить лицо и все-таки произвести этот торт, это будет прямой убыток от того, что мы торт продали дешевле себестоимости, ну, а если мы решим отказаться от исполнения, то этим убытком станет сумма выплаченной неустойки. И получается, в принципе, что можно перейти к следующему слайду, когда вы нам скажете, что все-таки оценочные обязательства – это не оценочные резервы. Да? И почему? Да, это один из ключевых месседжей, которые я хотел сегодня донести, потому что путаница в этом вопросе очень часто встречается. И вот здесь две первых причины, они, скажем, такие больше юридического плана, а третье – это уже формулировка а все-таки почему. Юридического. Значит, ну, во-первых, восьмое ПБУ впрямую говорит, что оно не распространяется на оценочные резервы. Почему это важно? Потому что вообще в российском Бухучете исторически было два вида резервов. Первое это оценочные, я о них сегодня уже говорил, они создаются для отражения фактического обесценения активов. А второе это резервы предстоящих расходов, которые создавались до 2011 года. И вот эти резервы, они как раз-таки приводили к чему? Мы планировали будущие расходы, которые возможно будут, возможно не будут, и этот резерв признавали на отчетную дату, то есть раньше, чем фактически этот расход появился, и не факт, что он еще и появится. И вот эту категорию Минфин упразднил. То есть одновременно с восьмым ПБУ, ну, насколько я помню, примерно одновременно, это тогда все одним пакетом шло, были еще внесены поправки в положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, оттуда были вымараны вот эти вот все резервы предстоящих расходов. Так вот, получается, что резервов предстоящих расходов в российском бухучете нет уже 10 лет как, а... Единственная оставшаяся группа резервов оценочные впрямую выведены восьмым ПБУ из-под своего действия. Поэтому вот оценочные обязательства это не резерв. Раз. И два. Еще раз подчеркну, что в отличие. От резервов предстоящих расходов, да, упраздненные категории оценочные обязательства объективно существуют на отчетную дату. Они а когда-то в будущем, возможно, появятся. И э, здесь о причинах этой ошибки я еще э, не ошибки, а о причинах этой путаницы я еще сегодня скажу, я там отдельный слайд с картинкой даже по этому поводу э, предусмотрел. Здесь, наверное, важно. Сказать о том, что мало того, что это не резервы, а еще есть такое понятие, как условные обязательства. Да? Нужно еще отделить вот эти оценочные обязательства, темой разговора, которых сегодняшний является вебинар, от условных обязательств. Пожалуйста, расскажите. Условные обязательства, еще одна категория, которая ну, как, как бы это так по, по, по нагляднее сказать, это некое такое недооценочное обязательство, то есть это категория, которая похожа на оценочное обязательство скорее всего, ну или возможно эволюционирует в его сторону возможно им станет, но не обязательно то есть в отличие от Оценочного обязательства условное, оно э, хоть и возникло вследствие прошлых э, фактов хозяйственной жизни, но существование такого обязательства на отчетную дату зависит от того, наступят или наоборот, не наступят ли э, какие-то будущие неопределенные события. Ключевое слово события, которые произойдут в будущем, они повлияют на то, существует ли сейчас условные обязательства. Ну, это таки парадокс с кошкой Шрёденгера, если позволите. Чтобы было понятнее, приведу примеры. Да, да, я хотела попросить как раз привести примеры, потому что здесь четко нужно понимать, Алексей нам четко сказал о том, что когда говорим об оценочных обязательствах, уже все события свершились, уже все было, все, что могло случиться, уже прошло. Сейчас только идет речь о том, что когда расстаться с, ко с чем-то и на какую сумму. То есть неопределенность в дате или неопределенность в сумме. А события, уже, которые для этого э, нужны были, они уже все свершились. И это в оценочном обязательстве. А в условном обязательстве и не свершились еще события. То есть э, условное обязательства получается это э, не то обязательство, по которому уже все события прошли, чего-то не хватает. То есть, вот оно зависит, э, что то еще должно свершиться для того, чтобы. Оно, условно говоря, переросло бы в оценочное обязательство. И, как Алексей нам сказал, это не да не до обязательство, как раз из-за того, что событие еще не произошло. И мало того, вот это событие, которое не произошло, оно не контролируется организацией да, самой. Да, лучше, наверное, будет с примерами, Алексей. Да, вот примеры следующие: вы участвуете в суде в качестве ответчика, но ваша позиция с позицией СА расходится кардинально. Я сегодня приводил пример с оценочным обязательством, когда вы знаете, что вы не правы, вы отлично понимаете, что суд с этим согласится, и вам точно придется оплатить какую-то сумму. Здесь же возможно. Вы проиграете, а, возможно, выиграете. И вот от того, какое решение примет суд, зависит, а возникнет ли у вас реальная кредиторка или не возникнет. И вот это событие, решение суда, оно находится, во-первых, за пределами зоны вашего влияния, а, во-вторых, еще и впереди. Но вы знаете, что возможность такая есть, что вы, возможно, проиграете и какую-то сумму вы можете ее оценить, вам придется заплатить. То есть пример? получается, что это, вот если говорить о первом вашем примере, то есть получается, что это бы обязательство было бы оценочным, если бы точно было бы известно, что мы проиграем, просто не очень понятно, на какую сумму. Вот если бы мы Точно знали, что мы проиграем, но неизвестно на какую сумму, то это было бы оценочное обязательство. А здесь то ли проиграем, то ли выиграем. Вот оно и, то есть, вот вот это и есть не да, не до. То есть условное обязательство. Совершенно верно, как от человека там умелого, да, к человеку разумного. Условное обязательство может перерасти в оценочное, ну а вершина его эволюции будет кредиторская задолженность. А возможно без этой средней фазы условное сразу превратится в кредиторку. То есть траектории могут быть разные. Второй пример это поручительство по обязательству третьего лица. То есть вас, вы выступили в качестве поручителя, и если все пойдет нормально то вам не придется ничего платить. Но э, вероятность того, что э, вот это самое третье лицо э, допустит э, возможность неисполнения своих обязательств, и вам придется это поручительство выполнять, и у вас возникнет уже реальная кредиторка, она существует, и вы... Э, можете оценить величину этого обязательства. Вы знаете, да, сумму поручительства, на которую вы подписались. Но если все пойдет нормально, еще раз обязательства не должно возникнуть, но может возникнуть. Ну и э, третий вариант это э, новая продукция, которую вы раньше никогда не выпускали и пока не понимаете. Э, в каком объеме гарантийные обязательства по ее ремонту могут возникнуть? Может быть, все пойдет очень плохо, и всю партию придется отзывать. Может быть, все пойдет супер хорошо и вообще никаких обязательств не возникнет. Ну, скорее всего, что-то посерединке, но пока никакой статистики нету. То есть вы здесь можете только какие-то вероятностные прикидки делать. Вот, наверное, что хотел сказать о примерах условных обязательств. Ну, и там еще один слайд будет, где я подытожу. Да, я как раз хотела спросить, вот эти наши думки, это произойдет или не произойдет, да? То есть вот эти наши условные обязательства как отражаются на счетах бухгалтерского учета? А короткий ответ – никак. <смех> То есть, в отличие от оценочных обязательств, условные объектом бухгалтерского учета не являются. Соответственно, на счетах бухгалтерского учета они не отражаются, но вы должны раскрывать информацию о них в бухгалтерской отчетности. Это прямо предусмотрено пунктом 14.8 ПБУ. Более того, есть требования к раскрытиям, и я ближе к концу вебинара о них расскажу, Правда, если мы вернемся к Минфиновским форумам, там нет возможности вот в табличной этой универсальной форме пояснений что-то про условные обязательства вообще написать. Но требования к раскрытию есть. А, ну, а чтобы совсем было понятно, я здесь выделил две ситуации, когда условное обязательство возникает. Первое это уже фактически событие произошло, но обязательства еще нет. Ну, вот как в примере с судом. А, уже есть э, факт э, обращения идца, но э, обязательства пока нет. Ну а вторая ситуация, когда обязательства есть, но э, либо мы не можем его обоснованно оценить, э, ну, либо мы э, считаем, что уменьшение экономических выгод, для его выполнения она ниже вероятность ниже 50%. Вот, наверное, про условное обязательства пока все, что хотел сказать. Но в даже названии нашего федерального стандарта есть еще третье словосочетание. То есть наш стандарт называется оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы. Что это за зверь? Из чип его едят, Алексей? Да, это, наверное, самый экзотичный для российского бухгалтера такой зверь. Вот почему. Вообще с активами всегда бухгалтер очень аккуратно работает, но ну, вот это все пресловутое требование осмотрительности. Так вот, восьмое ПБУ устанавливает категорию условных активов. Речь идет о ситуациях, когда вследствие свершившихся фактов хозяйственной жизни у вас, возможно, есть актив, но он есть он или нет, зависит от того, наступят или не наступят какие-то будущие события, которые вы не контролируете. Ну, то есть, в общем, зеркально условному обязательству условный актив определен. Ну и для того, чтобы, наверное, это было понятнее, давайте сразу с примерами. Угу. Да, примеры наше все. Без них вообще тяжело воспринимается восьмое... ПБУ, например вы участвуете в суде но на этот раз в качестве истца и вы требуете от ответчика каких-то выплат в свою пользу при этом понимаете что дело ваше правое, победа будет ну, скорее всего за вами вот Актив мы пока признать не можем, но мы должны проинформировать пользователя бухгалтерской отчетности о том, что, вероятно, у нас этот актив есть. Второй вариант. Страховое возмещение. Произошел страховой случай, компания страховая еще не согласилась, не определила размер выплаты, возможно, не согласилась с тем, что страховая выплата будет, но вы понимаете, что это вопрос времени. В этом случае мы тоже должны раскрывать информацию об условных активах. Ну и третий, какой-то грустный я пример привел, но уже из презентации слова не выкинешь, если в пользу организации оставлено завещание. То есть когда-то завещатель умрет, и у организации будет, будет актив. Но пока его нету. И поэтому в бухгалтерском учете условные активы. Конечно же, не признаются. Вот. Но еще раз, так же, как и в случае с оценочными обязательствами, мы должны раскрывать информацию об условных активах бухгалтерской отчетности. И точно так же, как с условными обязательствами, под это Минфин в 66 приказе в табличной форме пояснений не предусмотрел никаких визитов. Меня слышно, да? Итак, сейчас получается, что нам Алексей четко отделил. Оценочные обязательства от условных обязательств и от условных активов. Еще резюмирую, если повторю, оценочные обязательства ⁇ это то, от чего организация ни в каких случаях не может сбежать. Ей придется выполнить что-либо в обязательном порядке, она с этого не соскочит. Просто не очень известно, когда или не очень известно, на какую сумму. Условные обязательства. Это может быть, а может не быть. То есть здесь все непонятно, то есть вполне возможно, что ничего не будет, никаких последствий. Условные активы это что? Ой, ну может быть, мне возместят вред а, может быть и не возместят все будет зависеть от еще от событий от какого-то от суда либо от наличия денег у ответчика то есть вот это вот все вот такая непонятка вот нам сейчас алексей наши четкие оценочные обязательства отделил вот от этих не до мы их откидываем вот эти не до и оставляем только оценочные обязательства скажите Раз мы не очень знаем, какая сумма оценочных обязательств может быть. То есть мы не очень знаем, с какими деньгами нам придется расстаться. Мы не очень знаем, через какое время. Но пока начнем с денег. А как отразить в бухгалтерском учете, раз это отражается? Оценочные обязательства отражаются в бухгалтерском учете. Они отражаются в пассиве баланса, да, в обязательствах оценочные обязательства. А в какой сумме нам отразить эти оценочные обязательства, которые, может быть, будут на 100 рублей, а может быть, на 200 рублей? Может быть, на миллион, а может быть, на 2 миллиона. Расскажите. Есть э, два. Подхода, который устанавливает 8 ПБУ к оценке оценочных обязательств. Но это не вариативность, это скорее в разных ситуациях да, применяются разные подходы. То есть если мы можем выбрать из набора значений, величину оценочного обязательства. Ну условно говоря, 100 рублей там, мы получим с вероятностью 50 процентов, 50 рублей с вероятностью 30 процентов и там, 10 рублей с вероятностью 20 процентов, то мы должны считать среднюю взвешенную. Если у нас есть интервал значений от и до, да, ну, скажем, суд присудит нам обязанность компенсировать от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, то в этом случае нужно считать среднюю арифметическую из наибольшего и наименьшего значения интервала. И я сейчас на примерах это покажу. Ну, хорошо, было бы с примерами. Вернемся к нашей кондитерской. Да, она, предположим, что заключила договор на поставку партии тортов, и за каждый день просрочки поставки этой партии в договоре предусмотрена неустойка 100 тысяч рублей. Фактически торты отгрузили на неделю позже срока, который был определен в договоре, ну и, соответственно, покупатель теперь требует от нас заплатить 700 тысяч рублей неустойки. Но мы считаем, что да, действительно был, что называется, наш косяк, но вот по нашей вине только два дня просрочки состоялись, остальные пять связаны с тем, что форс-мажор произошел, да, был ураган, у нас склад готовой продукции попал под этот ураган, ну и нам пришлось заново всю партию производить, то есть как бы не виноватая Поэтому мы со своей стороны признавая два дня по нашей вине, готовы заплатить 200 тысяч рублей. Вот покупатель, естественно, хочет 700, он пошел в суд, ну и наши юристы считают, что с вероятностью 20% дело решится в нашу пользу, и соответственно нам тогда нужно будет заплатить только 200 тысяч рублей неустойки, но с вероятностью 80% процентов прав клиенты нам придется заплатить Соответственно, за все 7 дней просрочки 700 тысяч рублей. Как мы считаем величину оценочного обязательства? Мы применяем среднюю взвешенную, то есть 200 тысяч <coughs> умножаем на вероятность 80%, да, 700 тысяч на вероятность 20%, ну и, соответственно, получаем величину оценочного обязательства в 300 Тысяч рублей, вот она и пойдет в дебет 96 счета, забегая чуть вперед, до да, про проводки, вот она и сформирует величину оценочного обязательства в бухгалтерском балансе. Второй пример. Мы находимся в той же тяжбе, но наш юрист говорит более обтекаемо, что, ну, тут что судья решит то и будет, может, пять дней там не по нашей вине, может, вообще, все дни по нашей вине. Никаких конкретных вероятностей здесь прогнозировать я не могу. Ок, ну, мы понимаем, что минимум мы заплатим, если наша позиция победит 200 тысяч рублей, максимум, если все-таки окажется прав истец, то придется платить... 700 тысяч рублей. В этом случае считается средняя арифметическая из 200 и 700 тысяч, и величина оценочного обязательства, которое признается в бухучете, будет равна 450 тысячам рублей. Это вот что касается оценки базовых принципов оценки, да, оценочных обязательств, но есть еще нюансик, связанный с долгосрочными оценочными обязательствами. И вот ПБУ-8 это исторически первый стандарт, который в российском бухгалтерский учет привнес приведенную стоимость и дисконтирование. Я сейчас не буду подробно останавливаться на том, как считается приведенная стоимость на теоретическом базисе этого, на каких-то примерах. Дело в том, что месяц назад буквально такой вебинар мы уже проводили. И если подробнее про дисконтированные оценки в бухгалтерском учете Боль стоит, что называется, узнать то, вы точно так же можете попросить наших помощников, которые свяжутся с вами после вебинара, дать вам доступ и к записи вебинара по дисконтированию, и там все подробненько с примерами тоже часа на полтора разложено. Ну, давайте дальше продолжим, прежде чем говорить о бухгалтерском учете оценочных обязательств, да, Проведем ваши любимые пять татуировок бухгалтера. Да? Мы хотели с Алексеем сказать, что та компания, в которой мы трудимся, предоставляет нашим пользователям большой, широкий круг услуг. Да? В первую очередь мы говорим о справочно-правовой системе, которая подобрана замечательно, то есть никакой лишней информации. На запрошенное слово выпадают только те документы, которые не... По конкретному данному вопросу, да, и не уводят в сторону, как мы подчас, если забиваем какое-то слово, уходим в, свободно, в свободных полях интернета на весь день, если ищем одно слово. Здесь же все четко хорошо разложено. Затем у нас есть прекрасная не побоюсь этого слова, платформы для ведения бухгалтерского учета, налогового учета, для управленческого учета, не замороченные особо и легкие в пользовании, потому что ориентированы на субъекты малого бизнеса, не подверженные обязательному аудиту. И это касается и индивидуальных предпринимателей, которые не ведут бухгалтерский учет, а ведут налоговый учет, но отдельные, значит, объекты бухгалтерского учета в нашей базе они могут вести. И это касается субъектов малого бизнеса в виде общества с ограниченной ответственностью, причем с любыми практически видами деятельности. Да, для них прекрасный сервис, который упрощен, для того, чтобы бизнесмены выделили больше времени не для учета, а непосредственно для своего бизнеса. Затем у нас прекрасно осуществляются акты, сверки, сервисы для этого есть. Да, наши эксперты загрузили. Нашу, наши платформы прекрасно составленными договорами на любые темы и документами. Это касается и бумажного документа оборота, и электронного документа оборота. Я прорекламировала. Передачу слово Алексею. А, да, действительно. Наш сервис Мое дело бюро это помощник бухгалтера на все руки. мы сейчас вернемся к практической части вебинара с примерами. Я еще раз хочу на орг вопросах остановиться, да, потому что начало было несколько смазанным. Первое это что касается, будет ли записи, будет ли презентация. Все это, да, вы можете получить, с вами свяжутся, ну, вот только трубки берите, пожалуйста, на те телефоны, которые указывали при регистрации, потому что часто вот именно так и происходит, что коммуникация обрывается. Нас всегда можно найти в чате канала «Мое дело» В Телеграм я в конце презентации дам наши контакты, то есть можно туда написать, если вдруг по какой-то причине с вами не связались наши помощники и информация потерялась. Ну, а что касается вопросов, вот сегодня чат менее активен, чем обычно, да? обычно много вопросов задают не стесняйтесь, пишите, мы в конце вебинара с Галиной, с Галиной говорю, смотрю в чат, там Галина пишет, с Людмилой отвечаем на ваши вопросы, поэтому дождитесь конца вебинара, все будет. Ну, а мы идем дальше и поговорим. О бухгалтерском учете оценочных обязательств. Да, коль скоро мы выяснили, что это единственная из трех категорий, которая является объектом бухгалтерского учета, которая в, на счетах бухгалтерского учета отражается, то вот, собственно, давайте поговорим о том, как это делать. Вот там обещанная картинка со мной и тем чувством, которое я испытываю, когда читаю восьмой пункт восьмого ПБУ. Вот, кстати, Людмила сегодня это заметила, да? верно, восьмерка везде присутствует, прям какие-то чудеса нумерологии. Так вот, что там сказано? Там сказано, что оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Я сегодня уже говорил о том, что эта категория, которую Минфин умертвил, причем умертвил тогда же, когда ввел в действие 8-е ПБУ-8-2010 в замену его предшественника 8-01. И казалось бы, логично, ребята дорогие, но оценочные обязательства не должны отражаться на счете учета категории, которой больше в бухучете не будет. Внесите изменения, пожалуйста, в план счетов, да, переименуйте счет 96, на котором э, когда-то резервы предстоящих расходов действительно отражались. оценочное обязательства и будет стройная логическая конструкция. Но нет, не сложилось. Почему-то Минфин считает план счетов священной коровой, на моей памяти там один раз, по-моему, только вводились изменения, когда 18-е ПБУ появилась и потребовалось ввести счета 0,977. Мы все, что угодно перекроим, сделаем как угодно плохо, но только чтобы план счетов не трогать. Не знаю, почему так происходит, но вот... Сейчас имеем то, что имеем. Я там будет какая-то, если небольшая пауза, скину еще в чат. Я по этому поводу писал статью на Клеркеру несколько лет назад. Счета призраки в бухгалтерском учете. Там заодно историю с 97-м и 98 счетами рассказал, если кому-то будет интересно. Но имеем вот то, что имеем. Закольцевал Минфин нормативку высшего уровня, нормативку более... Ну и, наверное, подошло время сказать, в каких случаях мы... Используя кредит 96-го нелюбимого счета, вернее, не соответствующего экономическому смыслу, в каких случаях мы его корреспондируем с дебетами других счетов? Почему в одних случаях мы дебетуем счета операционных затрат, будем говорить? В каких случаях мы дебетуем его с прочими? Да, то есть девяносто первым счетом, а в каких случаях капитализируем? Да, расскажите, пожалуйста, Алексей. Совершенно верно. У нас есть три ветки, которые нам дает восьмое ПБУ, причем дает их от самого начала его действия. Первое – это относительно расходы по обычным видам деятельности, да, а в таких случаях выбирать какую из веток. А Нужно смотреть, а экономический смысл вот этого оценочного обязательства связан с какой категорией. То есть, если мы понимаем, что а, вот это оценочное обязательство, оно а, когда станет реальным обязательством, для нас бы а, повлекло расходы по обычным видам деятельности, нужно а, относить, соответственно, на счета учета затрат. Ну, вот как с тем же, а, например, оценочным обязательством по предстоящие, по, по отпускным, а, мы смотрим, какая категория персонала здесь участвует, да, на какую. На какой счет мы бы относили, в дебет какого счета мы бы относили его отпускные без резерва, да? куда же мы приземляем его зарплату. Ну и, соответственно, этот же счет будем дебетовать при создании резерва, при создании, вот видите, даже меня путает все время это неправильное название 26 счета, при создании оценочного обязательства. И, соответственно, туда же относим. Если мы связываем такое обязательство с прочими видами деятельности, не с основными, то мы должны относить его на прочие расходы, соответственно. И вот эти две ветки, они всю дорогу были там плюс-минус рабочие. Но вот третий вариант, капитализация, то, что говорила Людмила, она была сразу же прописана в восьмом ПБУ, но ей, как правило, мало кто пользовался. До 2020 года, когда... 21-го... Да? 21 Основные зап... средства с 21-го, с 22-го. Запасы у нас с 21-го для обязательного 21 запаса. Да. Вот. Вот до 21 -го года, соответственно, мало кто... Пользовался этой веткой, но в 21-м у нас появился стандарт запасы, который прямо прописал, что включать в стоимость запасов величину ликвидационных оценочных обязательств да, по предстоящему демонтажу российских территории и так далее. А в этом году нас догнали еще, догнала связка ФСБУ 26,6, да, к вложение основные средства. Поэтому вот э, три варианта, э, и мы смотрим просто, с чем связано это э, обязательство, как если бы оно не было оценочно. А если вот так можно спросить, ну, я, наверное, подвожу черту, например, если это касается будущих судебных издержек, то берем вторую проводочку есть и судебные издержки. Второй. То есть вот это наиболее частые, да, судебные, затем э, частые – это предстоящие отпускные, да, предстоящие отпускные у нас зависят от того, в каком виде деятельности участвует наш сотрудник. То есть если мы, например, ведем учет, не знаю, там, торговых работников на счете издержек на 44-м, то тогда и начисляем ему будущие отпускные дебет 44 кредит 96 если это управленец и мы ведем учет этого управленца на счете управленческие затраты то есть на 26 тогда и его будущие отпускные начисляем на дебет 26 кредит 96 смотрите вот что касается это даже да вот еще в трактовку Алексея о том, что это не являются будущими расходами. Это сегодняшнее экономическое понимание. То есть, смотрите, я, работая на предприятии в соответствии с трудовым кодексом, отработав год, то есть 12 месяцев, я имею право и обязан мне работодатель предоставить 28 дней отпуска. Условно, если я отработала только один месяц, я на сколько дней уже наработала отпускных? То есть, если 28 я зарабатываю за 12, то за один месяц 28 дней поделить на 12, не сильно в математике, <laughs> то есть 2,3, наверное, дня, я зарабатываю, mm -hmm. то есть получаю зарплату за то, что я работаю, и не получаю оплату сегодня за заработанные два дня будущего отпуска. То есть вот оплата вот этих двух дней будущего отпуска, 2,3, это и есть дебет счета затрат, кредит 96. И не забываем о том, что на них мы обязаны начислить страховые взносы. То есть и страховые взносы с этой проводочкой на, мою, на мои отпускные начисляется здесь же. То есть это что я сделала? Я изначально уже, сегодня и сейчас, увеличила затраты операционные на стоимость, на оплату двух дней от отпуска. И вот это вот два дня отпуска вместе с страховыми взносами, они у меня с этого момента уже числятся в обязательствах передо мной. Компания уже себе написала, о том, что у нее есть обязательства не только по выплате мне зарплаты за этот месяц, если я еще не получала, но еще есть и обязательства по оплате заработанных двух дней отпуска. И эти обязательства не только передо мной, но и передо перед социальными фондами, перед я уже прохожу вперед у нас да сейчас закон есть проект уже закон об объединении ФСС с пенсионным да будет социальный фонд то есть еще предприятие имеет обязательства по страховым взносам и вот эти обязательства уже сегодня и сейчас отражаются в бухгалтерском учете то есть я не занижаю обязательства я если я веду полный бухгалтерский учет, я обязана показать абсолютно все свои обязательства. И вот благодаря вот этим проводкам, протестированным Алексеем, у меня есть возможность это отразить. И помните, я вам в самом начале сказала о том, что а те малыши, которые имеют право применять упрощенный учет бухгалтерский, они могут закрыть этот ПБУ-8 и не, не отражать абсолютно ничего по ПБУ-8. Вот эти проводочки абсолютно забыть, но никто им не запрещает и пользоваться этим ПБУ. То есть, если они хотят делать анализ своих финансовых результатов, своего финансового, вернее, положения более жизненным, то они используют данные федеральный стандарт и делают такие же проводочки. Другой вопрос, что... Ну, то есть, это если вопрос, а можно мне применять, хотя я упрощенный бухучет или нельзя? Можно, конечно, можно, конечно. И это даже более достойно для анализа. Да, Алексей, и, наверное, вы сейчас нам расскажете о том, не ли эти оценочные обязательства. Да, конечно, важно же понимать, как они дальше будут гаситься и как они изменяются, потому что нет ничего неизъблего в хозяйственной жизни. Когда будет меняться величина признанного оценочного обязательства? Ну, во-первых, когда у нас осуществляются фактические расчеты по ним. То есть, о чем идет речь, мы должны будем либо отразить увеличение затрат, да, которым будет закрываться это оценочное обязательство, либо признать, что оценочное обязательство стало нормальной кредиторской задолженностью. Ну вот, например, я вытащил несколько проводок, те же самые отпускные. Когда вы начислили, вы делаете запись по... К кредиту 70-го счета да, признаете кредиторку перед сотрудником по сумме отпускных и списываете оценочное обязательство, потому что оно исполнилось, оно перекрылось кредиторкой. Второй вариант это мы корректируем в связи с избыточностью. Например, такое происходит, когда мы осуществляем дисконтирование. Я дальше в примере покажу либо прекращает признаваться это самое оценочное обязательство. В этом случае мы относим эту сумму на прочие доходы. Ну и третий вариант, да, мы можем корректировать саму оценку, ну, например... Те же самые вероятности судебного исхода да, юристы пересмотрели в связи с тем, что какие-то новые обстоятельства в суде открылись. И в этом случае зависит, опять же, от того, где это оценочное обязательство находилось, в дебете какого счета, да, соответственно, оттуда его списывать и нужно. Ну и раз анонсировал пример, да, перехожу к нему, постарались сделать пример максимально информативным. Это оценочное обязательство ликвидационное, которое признается по капитальным вложениям, то есть э, достаточно э, сложный конструктивно вариант оценочного обязательства. Почему? Потому что как раз-таки долгосрочно, есть необходимость его дисконтировать, есть необходимость корректировать, э, как минимум, ежегодно его величину. Давайте разберемся, как это делать. Э, итак, у нас э, торговая организация 31 декабря 2021 года ввела в эксплуатацию здания склада. В учете признали объект основных средств, фактически затраты составили миллион двести. Склад построен на арендованном участке земли. Через два года, для упрощения примера, у нас действия договора аренды заканчиваются, ну и мы должны будем вернуть земельный участок в исходное состояние. Если мы этого не сделаем, нам придется уплатить неустойку, то есть вот она неизбежность да, того, что нам придется в каком-то виде обязательства получить, либо в качестве расходов на снос здания, либо в качестве вот как раз уплаченной неустойки. Срок полезного использования 2 года, ну логично, через 2 года сносить будем ожидаемая стоимость сноса, как мы ее сейчас оцениваем, что через 2 года нам номинально придется заплатить 300 тысяч рублей. Ну и ставка дисконтирования здесь в примере 12%, я комментировать не буду, как установили, еще раз делаю отсылку к прошлому вебинару по дисконтированию, где подходы к определению ставки дисконтирования мы подробно рассмотрели. Что будет в бухучете? Ну, во-первых, на 31 декабря 2021 года мы традиционно отражаем затраты на строительство, вот этот миллион двести по дебету 08 счета, и мы признаем оценочное обязательство. В связи с чем оно возникает? В связи с тем, что нам придется через два года понести либо затраты на снос, либо заплатить неустойку миллион рублей. Мы посчитали, что меньше из двух зол да, это будет снести, нам придется заплатить 300 тысяч. Ну и если бы это было все на горизонте в один год, 300 тысяч бы мы и признали. Но так как у нас срок действия договора длиннее, да, мы должны продисконтировать эту величину. соответственно. Мы это делаем. Опять-таки на технике дисконтирования останавливаться не буду. Получаем 239 158 рублей оценочного обязательства в 2021 году. А дальше у нас не меняется прогноз. Мы по-прежнему продолжаем через год считать, что 300 тысяч нам в декабре 2023 года придется потратить на снос, но... Менять оценочное обязательство все равно придется величину, потому что у нас срок исполнения приближается, и, соответственно, дисконтируем мы уже не на два года, а на год. И здесь мы должны отразить увеличение оценочного обязательства до новой приведенной стоимости. Здесь вот я на слайде описал, как это сделать, и 28%. 1699 рублей мы как раз-таки относим на прочие расходы, увеличив приведенную стоимость оценочного обязательства в кредите 96 счета. Ну а наконец, конец 2023 года у нас... Приведенная стоимость доводится до номинальной, да, если бы дисконтировать и показывать вот этот вот расчет, здесь была бы нулевая степень в знаменателе, да. Соответственно, вот мы к 300 тысячам приходим в кредите 96 счета, еще раз отнеся сумму увеличения на прочие расходы. Ну и здесь происходит фактическое исполнение в конце декабря 2023 года, то есть вот это самое оценочное обязательство, оно становится вполне себе реальной кредиторкой перед подрядчиком, который будет сносить здание. И я рассмотрел здесь два варианта. Первый мы... Ну, несколько ошиблись в прогнозе. В меньшую сторону реально не 300, а 320 тысяч пришлось потратить. В этом случае 300 тысяч мы закрываем за счет созданного оценочного обязательства, дебет 96 кредит 60 -го. а вот это вот превышение 20 тысяч мы относим уже на расходы отчетного периода, дебет 91 кредит 60-го. Соответственно. Второй вариант. Мы ошиблись, оказались излишне пессимистичными. Да? И реально потратили меньше 300 тысяч, потратили 290 тысяч на снос. Тогда вся эта сумма закрывается оценочным обязательством, но в кредите 96 счета у нас еще остается 10 тысяч оценочного обязательства, которое не стало кредиторской задолженностью, при этом мы раньше его уже создали, да, то есть раньше мы на его сумму увеличили свои активы, которых уже нету, и мы сейчас признаем их на 91-м счете в качестве дохода. Вот такой вот пример и отлично и наверное нужно здесь вам сказать как мы будем отражать все то о чем мы говорили в бухгалтерской финансовой отчетности потому что все таки бог учет это отчетность да логично что мы приходим ближе к финалу вебинара к финалу бухгалтерской работы по отражению оценочных обязательств, условных обязательств, условных активов, то есть к тому, о чего же все-таки должно быть раскрыто в бухгалтерской отчетности. Ну и есть требования по раскрытиям, которые установлены там 24, 25, 26 пунктами 8 ПБУ в отношении Оценочных обязательств. Ну, Вы видите на слайде, да, что я продублирую еще голосом. Ну, Во-первых, это непосредственно сумму обязательства на начало и на конец отчетного периода. Вы ее увидите непосредственно в бухгалтерском балансе. Затем сумму обязательства, которая была признана в отчетном периоде, которая была списана либо на затраты, либо на кредиторку. Отдельно сумму, которую списывали в связи с избыточностью признания да, лишнего, признали либо с тем, что оценочное обязательство перестало таковым являться. Отдельно вот то самое увеличение оценочного обязательства в связи с ростом приведенной стоимости, о котором я сейчас в примере рассказывал. Отдельно характер Обязательства, Ожидаемые сроки исполнения, существующие неопределенности в отношении этих обязательств и ожидаемые суммы встречных требований или сум требований к третьим лицам. Ну, в общем-то на большую часть из этих раскрытий в Минфиновской табличной форме пояснений есть информация, но не на все. Что касается условных обязательств. Требования сформулированы 25 пунктом, да, надо раскрыть характер условных обязательств, нужно раскрыть значение или диапазон значений, которые мы соотносим с этим условным обязательством. Мы должны отразить неопределенности, которые существуют в отношении условных обязательств и возможность поступлений в результате встречных требований или требования к третьим лицам, возмещение расходов, которые мы понесем при исполнении этих условных обязательств. Вот здесь в э, Минфиновской форме нет ничего по поводу условных обязательств, поэтому э, если вы будете планировать э, раскрыть да, в, ну, в бумажной скажем так, форме э, бухгалтерской отчетности эту информацию, то в произвольном виде это можно сделать, например, как э, на экране вы видите ну и что касается условных активов здесь также есть раскрытие их меньше чем в отношении условных обязательств это характер непосредственно активов условного и это значения либо диапазон значений, если вы можете их определить. Ну, собственно, если вы не можете их определить, то лучше ничего не раскрывать. И точно так же, как в случае с условными обязательствами, в табличной форме пояснений тоже нет ничего по поводу условных активов, но в произвольной форме можно, например, вот так вот сформулировать, как вы это... Видите сейчас на экране. Вот, я постарался последнюю часть максимально быстро проговорить, дабы мы все-таки в полтора часа уложились. И здесь я хотел бы напомнить, ну, во-первых, про наш сервис «Мое дело. Бюро» в котором есть и справочно-правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и предзаполняемые бланки, которые можно использовать в повседневной работе, не изобретая велосипед, скажем так. И это всевозможные обзоры и подсказки по интерпретации информации о нормативных документах и использовании их в своей работе. Ну и самое главное, это, конечно, наш экспертный консалтинг, где коллеги консультируют бухгалтеров, и в отличие от многих сервисов, которые занимаются консалтингом, у нас четкое правило, что ребята дают развернутый ответ который можно применить на практике. Не отмазку в стиле инспектора да, налогового, который цитирует тебе налоговый кодекс и говорит, ну вот же ж, а ты к нему пришел за тем, как использовать эту статью. А действительно краткий, содержательный ответ за консалтинг. Мы несем финансовую ответственность. То есть, если вот этой письменной рекомендации клиент последовал, и для него негативные последствия финансовые прилетели, то сервис компенсирует такие затраты. Но справедливости ради это крайне редко происходит, потому что когда такая ответственность есть, эксперты очень сильно задумываются над тем, а что они собственно формулируют в своих заключениях. когда Наши помощники свяжутся с вами, они могут предоставить вам бесплатный доступ в сервис «Мое дело. Бюро» и попробуйте, оцените удобство работы. Ну, не понравится, не понравится, не будете пользоваться. А вдруг понравится. Вот мне, например, нравится, Людмиле тоже, может быть, и вам тоже. Ну, и я хотел еще сослаться на наши источники полезного контента, потому что, кроме того, что мы проводим вебинары, и вот, кстати, вебинары мы проводим раз в месяц, и в июне сядем с Людмилой планировать следующее полугодие. У нас есть уже наметки, что мы хотели бы рассказать, но если вы напишите нам сюда в чат или в чат нашего канала в Телеграме свои пожелания, мы посмотрим статистику, какие темы наиболее желанные, да, какие наиболее непонятные и о чем, собственно, вам рассказывать в следующем полугодии. Собственно, план на это полугодие мы вот так и выстраивали, получали обратную связь от наших подписчиков, зрителей и формировали сетку вебинаров. Ну, а почитать нас где? Ну, естественно, это блог корпоративный на Клер Киру, где мы пишем. Полезные статьи для бухгалтеров в первую очередь, но ну, иногда и для кадровиков да, делаем обзоры. Это наш канал в Дзене, кому удобнее там нас читать. Там кроме бухгалтерского контента есть еще ориентированный на предпринимателей по бизнесовой тематике. Ну и есть телеграм-каналы. Это наш официальный телеграм-канал «Мое дело» где мы пишем, опять же, от лица сервиса полезные статьи по практическому применению, ну, вот типа, иди и делай, да, бухгалтерского налогового законодательства. Ну, и мой авторский канал, переводчик с бухгалтерского, так похвастаюсь, это самый большой канал, посвященный бухгалтерскому учету в Телеграме, там сейчас больше 45 тысяч подписчиков. Вот если э, и вы туда придете, я прям буду... Рад. Там я больше пишу о том, как наладить связку между бухгалтерией и предпринимателем, о том, как правильно интерпретировать информацию руководителю, перевести с бухгалтерского на русский, да, вот поэтому такой, такое название канала. Ну и периодически пишу о более таких теоретических бухгалтерских конструкциях, потому что важно не только понимать методику, как делать, но и почему именно так а не по-другому. Ну и вот основную содержательную часть мы на этом закончим. Сейчас Людмила от себя, наверное, еще что-то скажет, и перейдем к ответам на вопросы. Людмила не слышно. А сейчас? А сейчас? Да. Все Итак, сегодняшний наш вебинар был посвящен изучению федерального стандарта бухгалтерского учета 8-го слэш-2010, значит, утвержденного в 2010 году под названием «Оценочное обязательство, запятая условное обязательство и условные активы». То есть мы сегодня говорили о бухгалтерском учете, но в самом начале я вам хотела сказать, что подведем черту и проведем аналогию с налоговым учетом для того, чтобы не отрываться сильно от жизни. Итак, что касается бухгалтерского учета, вы прекрасно поняли о том, что оценочные обязательства ⁇ это то, что произошло уже в результате свершившихся событий, и расплата неминуема. То есть по-русски сказать, это есть оценочные обязательства. Просто не очень понятно, на конкретно какую сумму, не очень понятно, в какой конкретный день. Вот это оценочное обязательство. Оценочные обязательства в обязательном порядке нужно отражать на счетах бухгалтерского учета. ну, а даже если мы ведем учет на коленке, то есть ну, в каких-то вамбарных книгах, нужно обязательно отражать в бухгалтерской финансовой отчетности. Находят это отражение в пассиве баланса. Да В пассиве баланса есть строчечка «оценочные, оценочные обязательства» или ну, «в кредиторской задолженности». В кредиторской задолженности мы отражаем оценочные обязательства в обязательном порядке. Но этот обязательный порядок касается только тех, кто обязан применять ПБУ-8, а это все экономические субъекты, кроме... И, ИП они, так как не ведут бухгалтерский учет, кроме иностранных представительств, они так как не ведут, по нашим правилам, бухгалтерский учет, и да, не обязаны отражать. Это кто? Те, кто не обязан применять ППУ 8. А это вначале мы говорили: это государственные предприятия, это казенные предприятия, простите, это банковские предприятия, да, это субъекты малого бизнеса, но те субъекты малого бизнеса, которые имеют право применять упрощенный бухгалтерский учет. Все остальные, по всем тем событиям, прошедшим, которые рождают для бизнеса обязательства, мы называем оценочными обязательствами и их отражаем. Значит, цель не занизить обязательства. Не путаем эти обязательства никогда, не путаем с оценочными значениями есть оценочные значения, к ним относятся. Резерв по сомнительным долгам, резерв под снижение стоимости материальных ресурсов, резерв по, финансовые, под снижение стоимости финансовых вложений. Да, это резервы. Не путаем оценочные обязательства с резервами, потому что вот все перечисленные мною вот эти резервы, они являются оценочными значениями. И они призваны для чего? Не завысить активы. То есть резервы уменьшают активы в балансе, а оценочные обязательства увеличивают обязательства, увеличивают пассивы в балансе. Значит, резервы уменьшают активы в балансе, а оценочные обязательства увеличивают пассивы в балансе вот их разница затем бухгалтерский учет никакого отношения к налоговому учету не имеет регулируется разным законодательством да и поэтому все что мы сегодня говорили никакого никак не влияет на декларации по каким-либо налогам то есть никак вот те события которые мы то, что мы сегодня говорили, вот эти даже понятия, оценочные обязательства, их налоговый кодекс не знает, как не знает слов любви, да? Не знает этих понятий налоговый кодекс, поэтому нет в декларации по налогу на прибыль, нету в декларации по налогу, применяемому в связи с упрощенной системой налогообложения, нет в ПСН, нет в в едином сельхозналоге, нет в налоге для самозанятых, нету нету в новом налоге. Э, у нас новая система, помните, есть, э, это УСН онлайн. А УСН, а, да, автоматизированная. Да, УСН да, онлайн или автоматизированный УСН, который с 1 июля будет, да, то есть, может быть, и такой нам вебинар провести, но это вы уже сами да, сделаете запрос, если это нужно. И Алексей тогда, да, мы тогда с вами тогда это учтем, если вдруг это нужно будет. Так вот, оценочные обязательства да, в обязательном порядке отражаются в бухгалтерском учете. Теми, кто обязан вести бухгалтерский учет, их, значит, кто не обязан, мы сказали. И для налогового учета никакого значения не имеет потому что в налоговом учете совсем другая песня. Там есть свои понятия. У них есть, например, резерв э, на оплату отпусков, есть резервы э, по гарантийному ремонту, есть резерв на ремонт основных средств. Это совсем иное. Есть резерв э, по, сомни, да, по сомнительным долгам. Все это есть, но никакого отношения к ПБУ-8 это не имеет. Даже вот те резервы, которые я произнесла, они даже не имеют отношения и к оценочным значениям то есть вот в бухгалтерском учете, которые уменьшают активы. То есть это все совсем иное, да они не сталкиваются между собой. Поэтому у нас и существует, например, ПБУ-18, которая которую е доводит да, налоговый учет до бухгалтерского или, наоборот, на бухгалтерский до налогового проводочками да, через 09-й, 77-й счет, То есть... Это все иное, поэтому сегодняшняя тема касалась только бухгалтерского учета, и поэтому Алексей, наверное, посмотрите, какие там есть вопросы, мы сейчас на них ответим. Вы отсеете, могу отвечать прямо сейчас, есть? Да, вы вопросов говорить. сегодня очень мало, мы точно на них ответим 1, 2, Так, вот Наталья пишет, здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Если компания СМП, ну, видимо, малое предприятие, да, она создает резерв на отпуска по восьмому ПБУ, но не хочет делать проверку на обесценение и не хочет создавать резервы на демонтаж, то ФСБУ 5.6.26. Могу ли я поступить так, то есть вести только резерв на отпуска, а резервы на демонтаж и проверка на обесценение регулируются по ПБУ 8? То есть вопрос про избирательность применения, да, отдельных, не слышно? Меня слышно? Вот сейчас, вот сейчас. слышно. Ага. Отвечаю. Вы совершенно правы. Так как, если вы являетесь тем субъектом экономическим, который имеет право применять упрощенный бухгалтерский учет, вы можете выборочно применять то, что не обязаны делать. То есть, решили вы из ПБУ-8 что-либо применять. Применяйте, но пропишите это в учетной политике. Да? Как нужно прописать и то, что вы не будете применять. И, допустим, решили вы Применять ПБУ ши, из ПБУ ше, из ФСБУ 6 новые ФСБУ, которая вступила с 1 января и ФСБУ 26 с 1 января 2022 года. Решили вы из них применять те позиции, которые не обязаны применять те субъекты бизнеса, которые ведут упрощенный бухгалтерский учет? Применяйте, но пропишите это в учетной политике. Поэтому да. Ответ «можете». Следующий вопрос. Следующий вопрос, он, вероятно, ко мне, потому что я помню контекст, когда задавались. Светлана спрашивает, это ежемесячно рассчитывать и включать в расходы по бухучету? А если я не ошибаюсь, я в этот момент как раз рассказывал про дисконтирование, которое осуществляется в связи с тем, что приведенная стоимость со временем растет и приближается к номинальной. Нет, это не нужно делать ежемесячно и включать там, в бухучет, ну, кроме ситуации, когда вы формируете ежемесячно промежуточную бухгалтерскую отчетность, что мало кто делает. Вот. На самом деле достаточно это делать один раз в год перед составлением бухгалтерской отчетности, если вы ее составляете только годовую. Ну, то да. здесь можно добавить о том, что, ну, если у вас тот такой программный продукт, который это делает э, с повышенной регулярностью, никто этого не запрещает делать. Ну, в общем, да, но речь здесь идет о том, что должна быть корректная информация на отчетную дату, и с какой периодичностью отчетность составляете, стоит дисконтировать. Здесь вот э, Валентина пишет, можно не тратить время на разжевывание объективно понятных вещей, а Елена парирует, нужно разжевывать. Не вопрос, так скорее эмоции. Наталья повторила вопрос, на который вы уже ответили. А, Наталья спрашивает, если прогноз изменился, сумма увеличилась. ну Видимо, речь идет о прогнозе... Э, Величины оценочного обязательства да, к моменту исполнения, ну да, вы должны менять. Вова пишет, я, честно говоря, не совсем понимаю вопрос, но прочитаю, может, вы поймете. То, что снесли и сдали на металлолом, металлолом стоит в 2021 году 25 тысяч рублей, Какая цена в 2023 году непонятно? Как тогда, тогда провести возможные, возможные доходы? Давайте я, наверное, я, наверное, поняла вопрос. Он, наверное, все-таки более связан с ФСу шестым То есть, ну, то есть, вот, наверное, он более с этим связан. Из этого вопроса я как могу понять, шла речь о следующем о том, что, наверное, Предполагалось, что ликвидационная стоимость будет 5 рублей, вернее, ну, не знаю, там, 23 ну, или 20 тысяч, а вдруг оставшиеся да, сдали за 25 тысяч, ну, условно говорю, то есть и получили доход от продажи металлома большей. то есть... Алексей, слышите, я, наверное, вот я так понимаю, что это вопрос все-таки связан с ликвидационной стоимостью основного средства. Ну, видимо, либо, либо автор сейчас, сейчас уточнит в чате, и потом остальные Да-да-да, так ответим, пожалуйста, нам до... То есть правильно поняли или неправильно, потому что каждую ситуацию можно формировать и, ну как, отвечать на... То, мы не вопрос. вопрос да да да тут я сейчас, сейчас увидим в сторону угу. еще что-то есть а, Светлана пишет добрый день а можно рассказать об учете курсовых разниц особенно в свете сегодняшних событий спасибо это к вопросу о темах следующих встреч ну кстати да мы по-моему даже планировали такой вебинар действительно в этом году это прям актуально Кузьмина на. Далее, А должна ли организация создавать резервы на оплату бонусов? Видимо, бонусов сотрудникам имеется в виду, да? что вот есть отпускные, а есть какие-то премиальные выплаты. Может быть, какое-то есть положение по оплате труда в данной компании, ну какой-то стандарт, да, который предполагает, при определен... если наступят определенные события, то есть если работник вместо пяти досок принес шесть досок, то он должен за это иметь что-то, то тогда да, это будет являться оценочным обязательством. Ну, то есть если оценочное обязательство, вспоминаем, мы начисляем в том случае, если свершились события, которые влекут за собой то, от чего мы не можем с чего мы не можем слететь, то есть, что нам нужно обязательно выполнить. Светлана уточняет, вот я отвечал про ежемесячно, не ежемесячно, вопрос был про отпуска работников. Ну, Подход-то тот же самый, важно периодичность составления отчетности, то есть, чтобы к отчетной дате была информация в плане. Виктория спрашивает, доброго дня, у нас в компании нет учетной политики, нужна ли она или можно все же работать без нее? А, Наверное, здесь повторюсь о том же ИП, ИП, компания ИП. Ну, видимо, ИП имеется в виду. Индивидуальный предприниматель в соответствии с федеральным законом 402 ФЗ о бухгалтерском учете не обязан вести бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет ⁇ это информация об объектах учета и составлении бухгалтерской финансовой отчетности, которая составляется на основании ФСБУ. То есть, раз нет бухгалтерской финансовой отчетности, то нет понятия того, что применяется в ФСБУ. И вопрос, вернее, ответ следующий. И П не ведет бухгалтерский учет. То есть он ну, может... Я даже добавлю, если, если даже он все-таки ведет бухгалтерский учет. Отдельные какие-то части, поэтому вот отдельные разделы, отдельную информацию. А учет он не сможет физически вести. Он тогда должен учитывать все духи, которые подарил жене. И, простите, сейчас начну перечислять те предметы роскоши, либо быта. Вот долго бог с ним опережать. с активами, там вопрос большой с пассивом, как он будет собственный капитал определять. Вот. Но тем не менее, если все-таки интересна тема учетной политики, я сделаю отсылку, опять же, к вебинару, который мы с Людмилой проводили по учетной политике. Также у наших помощников можно запросить, и мы там достаточно подробно разбирали методологию. А... Так, у индивидуального предпринимателя компания там есть обязательство у индивидуального предпринимателя вести налоговый учет, но не бухгалтерский учет. И поэтому, если он ведет бухгалтерский учет отдельные его части, у него нет никакой обязанности ни учетной политики, у него нет этой обязанности. Ну вот Виктория дальше пишет, что отчетность мы сдаем, работаем на усенд, доход минус расход, ну, вот это все в продолжении. Вы сдаете отчетность налоговую. Бухгалтерскую с ИП требовать никто не может и корректную бухгалтерскую отчетность по ИП невозможно сформировать. Ну и вот Виктория же еще написала тему, которую стоит разобрать, ПБУ-18. Это на самом деле такая взрывоопасная тема, потому что, с одной стороны, про него очень хочется рассказать, с другой стороны, я каждый раз, когда публично по поводу 18-го ПБУ высказываюсь, объясняю, что оно действительно нужно, а не просто так, там его там в Минфине там выковырили откуда-то, я такие потоки негатива встречаю, что, что просто общаться не хочется. Ну, подумаем насчет 18-го ПБУ, может быть, действительно. Ну что ж, вопросы закончились, коллеги, еще раз спасибо, что пришли, послушали нас, можно, можно, очень будем рады, если вы будете приходить регулярно на наши вебинары, подписывайтесь на наши каналы, следите за анонсами, пользуйтесь сервисом Мое Дело Бюро, удачи, всех обнял. Спасибо. До свидания.